Здравствуйте! Представляю вам стратегию торговли турбоакционами «Разворот на вершине». Стратегия основана на модели «Доджи надгробия» и индикаторе «Индекс относительной силы RSI». Японская свеча «Доджи» – это свеча, тело которой представляет тонкую линию. Это происходит по причине того, что цены открытия и закрытия у доджи равны. В зависимости от расположения и размера теней различают следующие фигуры доджи. Доджи-звезда, длина ноги доджи или рикша, доджи-надгробие и доджи-стрекоза. Доджи-надгробие это свеча типа перевернутого молота, только тело и ее линия. Это разворотная медвежья модель, следовательно, ей должен предшествовать восходящий тренд. Чем выше продолжительность и сила тренда, тем больше вероятность разворота на вершине. Применим доджи-надгробие в торговле краткосрочными бинарными опционами. Установим таймфрейм графика японских свечей на 15 секунд. Индикатор RSI, индекс относительной силы, установим на график с параметрами по умолчанию. Применение индикатора для опционной торговли Вы можете посмотреть в наших предыдущих видеообзорах стратегия на RSI для 60-секундных опционов или составная стратегия турбо на SMI и RSI. Просматриваем графики инструментов. Пристальное внимание уделяем тем графикам, где присутствует сильный бычий тренд. Вот здесь образуется свеча «Доджи надгробия» после длительного роста цен. Индикатор RSI в зоне перекупленности и на следующей свече пересекает одноименную линию сверху вниз. Это служит дополнительным сигналом нашей стратегии, и мы покупаем ПУТ-опцион. Ждем окончания срока экспирации. Цена после образования доджи на вершине развернулась и пошла вниз. Акцион закрывается и приносит нам прибыль. Определим предпосылки и основные принципы стратегии разворот на вершине. Наличие сильного и длительного повышательного тренда. Чем дольше и сильнее, тем лучше индикатор RSI в зоне перекупленности, то есть выше линии 70%. Далее образование на вершине свечи над надгробия. На следующей свече индикатор RSI должен пересечь линию перекупленности сверху вниз. Сигнал подтверждения. После выполнения этих условий Покупка исключительно пут опционов в расчете на разворот и снижение цен.